Всем привет дорогие друзья, с вами Влад И сегодня будем играть в симулятор пиццерии в Роблоксе Да, сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает взять, кто умеет, все покушать Чипсы, пиццу там, ну <смех> если пиццы есть конечно Ботиробродик с чайком, то кофейком, да А сейчас будем готовить пиццу ну, это в принципе симулятор пиццерии, в принципе Только пиццу и надо готовить о, вот так. я помогаю, в принципе. отчего чего нет? А чего нет? И помогать правильно надо уметь. Помахать надо так и все зачем? Вот мешает, блин. Вечно. Он, конечно, откроет. Я закрою. Да вы что, сдевайтесь? Так, ладно. упали Какую пиццу вы хотите заказать? Секунду, давай, давай. Блин, ну вообще, кассиров. Кассиры не работают. Нет, кассиров, все, никто не хочет работать. Я, блин, должен один, да, работать? Ну так, ну да, в принципе. Мне так за 4000 почти уже. Можно, в принципе, да. Так, вон, ну, нормально. Не, ну поработаем минут 10. мы ну, это же меньше. И пойдем уже... Кстати, дом обустраивать, потому что там тоже прикольно. Много чего есть. Так-то вот так. А, ну так раз уже вечер, кстати. Да. Все, надо уезжать. Ну хотя еще рано, но... Ну, смотри, если ну пеется, не он... нажимается опять, блин. И плевать, чё, какая разница, он хочет пиццу, почему я, блин, не могу нажать до другого. Какой вы отошли слишком далеко, я оттуда один метр отошел. А, все, уже попросил, да? Все. А, на один метр отошел, все уже, хана. Секундочку, да, и думаем полчаса. Секундочку. Так, паперой. Так, блин, нет. Все. А зачем? Откуда две сырные? Ой, откуда две колбасные пиццы появилось? Все, все. главное, что я отправил. Не плевать, что это не моё. Какая разница. Нет! Сейчас тут тараканы, блин, я жрать. Так, может, что-то наклеить? Можно, кстати. Как? А как у него маска? Не понял. ой это же я, смотри это же я. Как я сам... Серьезно? Ну, да я заказываю, серьезно. Ну, здорово. <wanita> серьезно. Не, ну правда, с сектурками немножко. Не очень. Ой, дай подарок. Ну Можно стать эту тропу менеджером, кстати, можно стать вообще без донатов, никаких донатов не надо. Все, все легко и просто можно взять и стать. Так кто тут пиццу горит, блин, блин, тибила, ну все, ну блин тараканы, говорю, то что за капец? а? Подуши эту пиццу, блин. Это моё! Я сейчас как дам отправлю, блин. Все, проблема. О, опять начинается, да. Пришли дебилы и все начинается. Ну да, тут можно и работать и кассиром, и поваром, и менеджером, и фасовщиком, и курьером. Ну, правда, у меня пицца ломается, я не могу, короче, доставить. И доставчиком и всё. И кем хочешь. Да, начинается утром. Утро начинается, я уезжаю домой. А как? А где мой дом, кстати? Вот это уже... О, вот. Ну тут надо, конечно, угадать. Я пошли. До свидания. А, все, я взял отпуск. А что это? закрыть так у меня мебель а у меня все закрыто на да. а, типа а ну-ка можно сюда поставить а как ее почему и э, смысле куда можно телек поставить а как его крутить вообще Э, в смысле, а как? Не понял. Ну, может можно там, да, крутить как-то? Нет, не работает. А как? Непонятно. Пускай будет место. не, но места, как она, не хочется, конечно. Но выбора у меня нет, походу. А, это коллекция, тем более. А это что? А, типа, а ага, ну так понятно. А почему я не могу его поставить? Нет, да только надо в квартире, и На улицу... А, не, может на улицу поставить. Э, когда посидели, покупаешь что из-за этого судака. Ничего себе, мне... Мне не могут э что-то купить. Бонусный чек не могу получить. Не, ну, тут что есть, типа, приколы. Материалы всякие. А, ну там да, можно наклеить. Хотя нафиг она мне нужна, не знаю. Угу. А магазин? А вот магазинчик. А кровать давайте, а то я буду спать на чем вообще. На полу что ли? Современная? Да, современная кровать. Так, источники света. Ну, лампа какая-то прикольная. Ну, за тылыми лампой сердечко не, мне. надо дом прокачать как бы. У дом маленький, вообще, как? рогатый камин, ну можно купить. У меня богатый, мне 24 тысячи, я могу вообще тут что хочешь покупать. Давай, солю современно, а, чё, вы и нет. стулья Так, небесный крест. Небесный диван. Ну, нормально. Офисный стул. А геймерский есть? Нет? Ну нет, нажать. А, конечно. ну очень много. Так, игрушечный стол. Вот такой стол Ой, Кухня. Так у меня тут места нет, я не понимаю. А как прокатить дом-то? Крошечный дом, маленький дом. А у меня вообще крушечный. Вот так. И чё? Типа У меня да. больше стало, да? Ну, очень ничего лучше достал. Ну, такое. Средний. Мне хотя бы средний дом. Мне надо средний дом купить. Все, И без, без вопросов. Ну, можно, конечно, вообще офигенный, но это уже перебор. Хотя деньги у меня есть, чё мне? Давай быстрее. Мне, в принципе, есть деньги. Чё мне тут? давай средний дом но нормальный нормальный дом в принципе можно сказать ну в принципе нормально ну конечно такое И... огромный дом ну ладно я в принципе могу себе позволить если бы если бы я было поменьше денег я бы средний дом выбрал но так у меня будет огромный а чё бы нет я могу себе позволить у меня денег дофига вот 10 тысяч уже ну осталось было вообще 24 почти я внутри оказался о мне даже пол поменялся прикольно а у меня вот кстати другие стали <laughs> ну когда я зашел правда это -за зачем мне мои коллекции? так микроволнок мраморное ничего себе. так развлечение Грушен. груша бук компьютер ты руши что груша нормально А мне вообще, ну, как, на чем будет стоять у меня это все? Все куплю. А там же все... маленькая стена. Нифига себе, там... Не, давайте хотя бы поставим, что у меня есть. Так, для начала кровать, конечно, кровать мне нужна. Ну, вот стол вот о а кухне, где-то вот здесь будет у меня. Ну там стена будет, наверное, уже проходить. Офисный стол, ну там тебе буду работать типа. А мне, а мне стола нет, кабин. Ну, как двигать я не понимаю. Как, как я хочу передвинуть? Нельзя передвинуть, никак. Ну ты что за фигня уже неправильно. Нет. Как, как его двигать я не понимаю. У меня посередине бы, да? Я ничего сделать с этим не могу. Ну, конечно, такой себе, да. Потому что я не могу двигать, я не... Ну, я не знаю. Напишите, как. Ну, я, если это возможно, будет потом сделать. Ну, ладно, вот так хотя бы. Так, лампа наверху. Вот так. Ну туалет надо. Ну, ну это вообще надо отдельно, это, это стены покупать надо. Это получается тут. Да блин. Ну, да, получается таки надо. Ну. А даже я одну покупаю, получается. Или огромности надо купить. Штук 10, наверное, даже штук 10 надо. Или как это? уже нельзя просто взять все поставить и все она одна будет на все полтора по-другому система ну да туалет хотя бы так ну да такое конечно вообще фигня какая-то но да небольшой будет будет а двери тут нету дверей это только стены так то нет? Ирак Понятно все. Да так. Ну, конечно же, тесненько немножко, ну. ну что с этим я сделать из смогу. А тут надо будет тоже где-то. Надо было ну, еще одну поставить. Блин. Хотя можно такие сделать. Да, конечно, много чего делать надо. На ягуне серии это все сделать, конечно. Ладно, да все, я, в принципе, все. Пойдемте, другие работают. А, ну, тут пешком придется, вперед. Фасовщиком можно поработать, кстати. это не поставщик По -по поставщик конечно так с не работает. но зато будет всегда продукт В принципе это же для себя тоже получается так чего у нас нету у нас нету ну, хотя у нас все есть ну самая башные фризли фризли да. Так, загружаем. Как можно больше, как можно... Потому что ты больше денег получишь, логично. За каждую коробку, по дают по... Одному или... Не знаю... Там, как она работает. Потому что я тут вообще почти не работал никогда. Я, в основном, там, поваром работал. Э, был даже этим... Менеджером. Но не работает здесь, в основном, вообще никогда почти. Это я тут не знаю, как она работает не дают деньги вообще не <связанная> ну, в принципе нормально но главное по дороге это все не потерять но а у меня было нагрузил просто вообще целую гору и я на все раз <связанная>, это потерял больше половины так лучше не, не переход это будет проблемы всякие из там ну, есть другие в принципе да. за груз тоже надо будет платить что ты потерял бы все так тут надо разворачиваться жалко что машина это рифтить не умеет все так теперь выгружаем давай о, менеджером можно спать. О, я пошел менеджером. менеджера. Хе-хе, можно. Сядьте здесь, чтобы стать менеджером. Я вообще менеджер. Е, yeah, я менеджер. Вс, блокчейн менеджер. Ч мы тут валяются, я не понял. А ну-ка.. Блин. Так, хватит. Ну, Что происходит? Понятно, все. <тит> да я не понял, ты чё, вообще? Уволить нафиг, уволит. А, я не могу. <смех> не могу я, короче, уволить никого. В принципе, вот такая при. Ой, я всех поуволяю нафиг. Ну почему тут пожар вообще идёт у вас? Нет, нормальный нет. А это депилка смаляет, давай за баню нафиг. Потушить тебе надо. Пилиз, блин, блин. В принципе, угу. да. Такой Так да хватит, блин, тибилка. Иди да, открывать. Блин. Офигеть можно. Мусор, блин, валяется тут. Все пора на раскидывали, блин. Офигеть можно просто. Вот такая вот. <смех> я менеджер, буду его базить, все, Бан нафиг. Вернуть на работу, что ты тут, блин, стоишь. На работу быстро. все вот так. А то тут, блин, не работает, я не понял. Так, а что у нас есть, блин? О, Х2. То зато упал, блин. Дебилка. Так у нас тут пи пицца есть. Ну, все, доигрался. все доигрался. Ну, можем, в принципе, уже заканчивать. Ну, я в офис иду все Такой <-то> денек. Получился. Денек, ну, в принципе, день. Пиццерии, в принципе, вот такой. И теперь менеджером стал. Так... Если хотите продолжения, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.